Добрый день! Я Петров Александр, кандидат сельскохозяйственных наук. Мы с вами находимся на территории Московской городской станции юных натуралистов. Поэтому не удивляйтесь пейзажам вокруг. Здесь и старый сад, молодой сад, изгороди, клумбы. И мы с вами сегодня поговорим о обрезке плодов растений. Ну вот, перед нами Маленький саженец, это трехлетка яблони Тут даже да. написан сорт Мантет Летний сорт, очень хороший, вкусный а, Дерево очень хорошее Потенциально прямое, ровненькое, вертикальное Здесь все здорово а, Можно ли с ним что-нибудь сделать? В принципе, можно И вообще с молодыми деревьями всегда работать и удобнее, и приятнее а, Я обычно говорю людям, что это здесь как с маленькими детьми Пока поперек лавки, вот Детё надо воспитывать, тогда вырастет что-то Так и здесь. Здесь, Если с молодых лет яблони ухаживать, то из нее вырастет очень хорошее, здоровое, жизнестойкое дерево, которое будет приносить хорошие плоды. А в обрезке существует всего три таких важных принципа основных. А первый из которых это удаление ветвей с острым углом отхождения. Острым считается углом от вертикали меньше 45 градусов. Вот здесь хорошие углы отхождения, оптимальные, это 45-60 градусов от стволика. Вот у нас хорошие углы отхождения на части веток, а вот здесь вот угол отхождения в Если мы его оставим, то пока они маленькие, яблоньки, ничего страшного не происходит, но когда стволик утолщится, ветка с острым углом отхождения тоже утолщится, мы получим здесь не срастающийся, не заживающий шов. По которому дерево развалится Либо под тяжестью мокрого снега Если он ляжет на листья Либо под тяжестью урожая Вот чтобы такого не было Лучше побеги с острыми углами отхождения Удалять как можно раньше В данном случае Сейчас это будет одно движение секатора а Через 5 лет, если мы этого не сделаем Придется делать достаточно крупный спил Сложный спил, который закончится большой раной зарастающие несколько лет сейчас все просто обрезаем мы без пенька обрезаем так сказать на кольцо то есть практически по стволик вот видно что здесь острый угол отхождения он меньше 45 градусов если я поставил секатор перпендикулярно стволику то здесь угол меньше чем здесь То есть где-то градусов 35 40 эта веточка идет и чтобы не возникло в дальнейшем разлома Мы эту веточку удалим аккуратненько на кольцо без пенечка Допустимо 2-3 мм от стволика, чтобы был срез У каждой веточки есть так называемый кольцевой наплыв в основании ветки Вот по нему собственно, мы и срезаем Можно ли срезать ближе? Да в принципе можно, ничего страшного не будет вот. Быстро заживет такой срез и все будет хорошо А рядом под нашей острой веточкой с острым углом отхождения есть очень хороший побег, который в этом году, скорее всего, даст сильную ветвь, которая превратится в скелетную ветвь. Чтобы это произошло наверняка, я предлагаю немножечко подрезать макушку этому саженцу, он уже достаточно высокий, чтобы можно было обрезать ему макушку, ну скажем так вот на северную почку, опять же 2-3 мм от почечки режущей частью секатора почки направляем к остающейся части почему? потому что когда мы обрезаем, происходит замин коры, вот эта нережущая часть заминает кору пусть лучше она замнет кору на отпадающей части веточки листволика вот теперь мы с вами видим очень хорошее в потенциале дерева. Представим себе, что с ним будет через несколько лет Вот эти вот маленькие побеги Они называются побеги утолщения Они реально утолщают стволик Не зря они так называются Будут способствовать тому, что стволик утолщится И он будет хорошо держаться Он не будет под ветром, не порусить, не под урожаем клониться Будет нормально, хорошо расти вверх Здесь пойдет разветвление Может быть одна макушка пойдет, может быть два побега они называются в таком случае конкуренты, когда вам папе с углом отхождения, и оба хотят стать лидерами, оба хотят стать продолжением ствола. В таком случае мы оставим только один из них, второй будет удаляться. Как и в жизни, конкурентов лучше удалять как можно раньше. Так и здесь. А в разные слова. Что мы видим с вами здесь? В целом, мы видим тот же острый угол отхождения, который сейчас, в общем-то, никому не мешает И большинство садоводов-любителей такие побеги оставляют И очень зря Не думают о будущем, не думают о том, что в дальнейшем это чревато разломом А когда ветка отламывается, она отламывается не просто, она отламывается с задиром коры И может разломиться так что будет долго не заживающая рана, поэтому побег с острым углом отхождения по стволик мы также удаляем. А рядом у нас расположены два побега в разные стороны, это будущие скипетры ветки. Они находятся на уровне примерно метр от. И это, в принципе, очень хорошая высота штампа. Штамп это ствол, это первый скелетный вид. Вот у нас высота штампа 90, 100 сантиметров. У нас все замечательно. Чуть ниже расположено еще побеги. А часто они вырастают затем целые стволы если мы дадим им вырасти то мы в дальнейшем получим многоствольную яблоку это вот можно посмотреть в перспективе почему они не старые они а многоствольные двух-трех более ствольные деревья это связано с тем что кто-то когда-то молодости этих яблонь не вырезал им, лишь нужно его отдать целиком, этот побег а можно его превратить в побег утолщения обрезать его на 2-3 почечки. вот тут они в принципе видны, вот раз и два почечка. отрезали этот побег уже не вырастет сильным мы его укоротили теперь он даст, наверное, два волчка два сильных побега они будут хорошо облистаны, будут способствовать утолщению нашего стволика в следующем году мы эту веточку с двумя волчками просто отрежем, когда она даст нормально утолщиться нашему стволику. И будем ждать новых разветвлений вот из вот этих вот побегов утолщения. Ну, здесь вот он Подломился, отрежем Сами видите, ранки очень небольшие Заживают они очень легко в течение сезона Ничего страшного не происходит Такие маленькие ранки можно даже не замазывать ни садовым варом, ни Единственное, есть такое предложение, скажем так Лучше запрыскивать эти срезы, дезинфицировать И еще один важный нюанс Когда мы закончили работу с деревом, мы дезинфицируем инструмент дезинфицировать можно а, раствором хлорокиси меди или медного купороса или бордоской смеси трехпроцентной. Ну, если хлорокис меди, хом, использовать, то это примерно 30-40 грамм на литр. Пропрыскали. А, очень желательно, чтобы здесь был еще в нашем растворе какой-нибудь окислитель. Это может быть йод. Самый обычный йод из аптеки. 2-5 грамм на литр. Может быть спирт, условно говоря, там 40 градусный спирт. Может быть еще какой-либо окислитель, морганцовка, например. Медные препараты, медь содержащие, хорошо работают против грибов, бактерий, и у нас секатор очищен. А окислители, такие как марганцовка, йод, спирт, хорошо работают еще и против вируса. Вот, на случай, если вдруг у нас растение было чем-то поражено, да, мы все-таки от растения к растению дезинфекцируем секатор. которые могут сесть на наш срез, пытаясь прорасти, очень быстро погибнут. И у нас срез останется здоровым, быстро заживет. На маленьких срезах это не очень актуально, а вот чем крупнее срез, тем актуальнее, тем важнее его обеззаразить, продезинфицировать. Мы также дезинфицируем срез, чтобы у нас ничего плохого не поселилось на нем. И также дезинфицируем инструмент. А Вот при такой высоте нашего саженца, в принципе, можно не подрезать макушку к обрезке верхушечного побега многие относятся как к ритуалу да, обязательно вам обрежут верхушечный побег, чтобы ветвилось чтобы кустилось, когда будут продавать вам саженец и неважно, саженец это метровой высоты или двухметровый. но если вам обрежут метровый саженец, подрежут макушку то веточки у вас начнут расти в 20, в 30, в 50 сантиметрах от поверхности почвы и в общем-то там они и останутся. Большинство людей относятся к росту дерева, Предполагают, что вот растет, оно как будто вот нарастает снизу, и эти все веточки поднимаются, и со временем они поднимутся, станут высоко. Нет, в жизни происходит все совсем по-другому. Где эти веточки образовались, там они останутся и через 5, и через 10, 20, 30 лет, и даже ниже окажутся, потому что они еще утолщатся, да, вот, за счет своего утолщения, она окажется даже не на... В 90 сантиметрах, как сейчас, она 70-80, когда стоит старый скелетный вид. Поэтому все побеги, которые у вас образовались на расстоянии ближе метра от стволика, мы либо удаляем совсем, либо превращаем в побеги утолщения. Вот эти укороченные маленькие побеги, которые нам будут утолщать стволик.